Сегодня нами была проведена встреча с э, дочерью пациента, э, совместная встреча с главным врачом учреждения, со специалистами комитета здравоохранения. Данный вопрос был взят под контроль. В настоящее время пациент э, находится в специализированном боксе. Все условия для его лечения созданы. Все медикаментозные препараты у нас есть в наличии. Мне сказали, больше его переводить в Бессинскую больницу не будут, в чем я очень рада. Вот. И надеюсь, что все-таки будет решение принято в правильную форму, чтобы его, может, возможно, его переведут в какую-то другую больницу, чтобы его вылечить. Потому что его, я так понимаю, взяли под контроль, и губернатор, наверное, и главные врачи. И я просто надеюсь, что они справятся с этой ситуацией.